Почему люди обманывают себя, ищут разные подработки? Им кажется, что нужно больше работать, а не суетятся туда-сюда. На самом деле есть страх заглубиться вовнутрь себя, найти свои уникальные стороны, обозначить, что вы умеете уже делать, упаковать это и продавать. Итак, наш сегодняшний эфир, и тема у него такая. Поиск себя или страх копнуть в глубину? Темы, которые я буду поднимать, а вы готовьте вопросы, которые у вас будут, с удовольствием отвечу. Значит, что сегодня будет? Я подготовила пять вопросов. Я из того, что сейчас вижу, как мои люди работают в моих группах, и там по постановке целей, по обработке своих убеждений, ограничивающих и тренинги «Денежные коды 2023». И, по сути, я провожу это занятие больше для тех, кто у меня сейчас учится. Ну, а для тех, кто еще не учится, вам тоже будет полезно что-то себе найти. Поэтому я Надежда Новосельская, я психофизиолог, я психотерапевт, коуч, наставник и делюсь своим знанием, опытом и опытом своих учеников, которые уже Получили результаты, поэтому уверенно заявляю об этом. Итак, первый вопрос. Сибурде, иллюзия, самообман, что это такое на самом деле? Второй вопрос. Как поднять доходы на своих знаниях и своем опыте? Это я все буду раскрывать сегодня, прямо здесь в эфире. Что такое ХСР и почему важно об этом знать и делать? Тоже сегодня будет. Примеры буду давать. Те, кто учится, вам будет полезно восстановить в памяти, чтобы не бояться, не тупить, а делать дальше. Те, кто впервые слушает, для вас это будет полезно узнать, что это такое. Четвертый вопрос. Что значит продавать и почему люди ищут себя на самом деле? Продают разные курсы. Продают разный свой процесс какой-то, психологи, коучи, вообще любые специалисты в онлайне продают, что попало, потому что на самом деле они не знают, как продавать. И сегодня я об этом тоже скажу. И пятый вопрос. За что и кому платят большие деньги в онлайн-образовании, и не только в онлайн-образовании? А вообще за что и кому платят большие деньги. Понятия большие сразу оговорюсь, потому что у каждого понятия большие свое. Для кого-то тысяча долларов это же заоблачная сумма. Ну, я таких людях ну, просто, просто их жалею, потому что сама когда-то была в этой теме и сама себе жалела. Потому что тысяча долларов это были какие-то заоблачные для меня суммы. Три, пять, тысяч, десять тысяч долларов заплатить за, за какой-то курс, за какую-то программу для меня это было что-то. Но в силу того, что я развивалась и развивала свое мышление, я прекрасно понимаю. Если ты платишь, то и тебе платят. Кто знает, что такое баланс, бумеранг, что знает, пишите баланс, знаю. это такое понятие в карме: хочешь взять, отдай. Да? Помните такое? Итак, кому-то интересно эти пять вопросов, пишите 5 восклицательный знак. И поехали! Итак, что такое сибурде, иллюзия, самообман, и что это такое? Сибурде в переводе на простой язык — симуляция бурной деятельности. Часто мы суетимся, делаем какие-то дела, потом мы так я же столько сделала», а на выходе результатов нема. На самом деле мы с помощью этого, этого сибурде и огромного количества знаний, объясняем себе, своему бессознательному, что я же не ленилась, я же работала. А вот на выходе, а на выходе самообман, потому что на самом деле ты же хочешь больше зарабатывать, ты же хочешь больше иметь денег, также, А почему-то я вот делаю, делаю, делаю, а денег больше не появляется. И человек вместо того, чтобы делать какие-то действия, его бессознательное блокирует. И человек делает какие-то дела, помыть полы, сделать какую-то работу, лишь бы только не делать то, что так важно было бы для него сейчас. Один из примеров, не буду называть пример, не буду называть фамилию этой девочки, она есть у меня в группе, я надеюсь, она меня услышит. За ее старание и активность, за ее позитив я пригласил ее на бесплатную консультацию на разбор полностью всех вот этих блоков. Потому что опыт показывает, что люди, которые работают лично, они взлетают вверх по разным темам: здоровье, отношения, деньги, они взлетают в 20, 30, сто раз быстрее, чем те, кто проходит курсы. Ну, купили курс, находитесь в, в чате. Выполняете уроки, пишите. я там поддерживаю, отвечаю, есть разные варианты участия самостоятельно, то там 20-30 долларов курс, и с моей поддержкой, моего, моего включения, я, это моя жизнь, это моя работа, я отдаю вам это время для того, чтобы вы быстрее достигали. Это тоже работает круто, но еще круче, когда вы работаете один на один. И вот часто люди обманывают себя, делают какие-то действия, симуляцию бурной деятельности. И вместо того, чтобы прийти на разбор, на бесплатную консультацию, я ее пригласила, она до сих пор не пришла. Она то заболела, то ей некогда. На самом деле человека блокирует нечто, которое он не осознает, чего он боится. Или, например, специалисты, нутрициологи, регрессологи и разные другие специалисты, которые помогают очень сильно людям. Очень сильно помогают. Но они продают свои программы э, не полностью, а каким-то отдельным, отдельным, э, ну, отдельным какой-то консультацией 2-3. Понятно, что вы снимаете боль у человека, но выработать новые привычки и навыки человеку надо пройти месяц, два-три для того, чтобы вы получили человек получил результат. А за это специалисту надо быть готовым создать такую программу взять ответственность и вести таких людей а проще продать консультацию и рисовать для себя какие-то красивые иллюзии вот сейчас есть у меня нутрициолог моя девочка которая была у меня в курсе звездный коучинг она до сих пор так и не вышла на тот достойный уровень она платит деньги Заходит, что-то пытается делать и снова убегает. Она создала красивый канал. Она делает очень красивую упаковку своего канала. Она делает там какие-то вкусные, правильные статьи, пишет. И живет теми действиями, поступками, теми привычками, которые она привыкла делать. Проводит какие-то небольшие онлайн-группы, курсы, но до сих пор не научилась продавать. Дорого свои программы. Опять же, научу, покажу позже, позже покажу про... Как продавать дорого, это будет следующим пунктом. А пока следую по пункту. Так вот. Так, чтобы я не сбилась, не сбилась. Sorry. Вот. И поэтому люди вместо того чтобы, ну, например, поиск себя... Вот смотрите, видео так, так называется сегодняшний эфир «Поиск себя или страх копнуть себя в глубину». А на самом деле люди боятся продавать. А на самом деле люди не хотят брать ответственность, чтобы создать программу. И продают, обманывая других людей, там, гипнокоучинг, регрессология, нотрицептика Масса классных есть продуктов, я это знаю, сама через это все прошла. Но создать программу и на нее приглашать людей адекватных, которые готовы работать. И вы адекватны, потому что вкладываетесь в эту группу, стараетесь для них. Здесь у самих психологов, у самих специалистов возникает в одном месте жив-жим. Потому что на самом деле, помимо того, что нужно научиться продавать, об этом чуть дальше, так тут еще научиться убрать страх и выходить в эфиры и самостоятельно давать людям пользу. Спасибо большое за вашу поддержку. Поэтому иллюзия и самообман. Мы пишем про духовную, духовный, духовный рост. А какой же это духовный рост? Если ты проводишь какие-то одноразовые консультации, даешь э, статьи про путь души, а продаешь за тысячу гривен, какой же тут духовный рост? Если ты обманываешь себя, э, получаешь свои тысячи гривен, ты себя не оцен... недооцениваешь ровно потому, что ты не понимаешь или не хочешь понять или тебе страшно. Привести человека к результату за ручку. А это не одна консультация. Ой, легче стало. Ой, я увидела шар. Ой, я увидела там по -по -по -по полегчение, там облегчение. И что? Навыки, мышление должно быть другое. А это, как правило, 2-3 месяца кропотливой работы. Минимум. Почему специалисты этого не делают? Да самим страшно во-первых, заплатить дороже надо за такую программу, во-вторых, прокачать свои мозги так, чтобы вы могли не впаривать процесс, а продавать людям результаты, а это другой уровень. Дальше. Почему вот эти сибурды? Я ищу новый на, я ищу новую подработку. Какая нахрен подработка? Если у тебя есть опыт продаж Допустим, ты продаешь одежду или продаешь продукты. У тебя есть онлайн-магазин или живой магазин. Или ты что-то другое умеешь делать, или ты прокачала, убрала какую-то боль внутри себя например, страх и боль, страх жить дальше после утраты близкого человека. Ты прокачала эту боль, прошла определенные варианты участия в какой-то программе личном коучинге, взяла этот опыт и дальше помогаешь другим людям, таким же людям, у которых также больно. Но страшно. Страшно выйти в эфир, страшно о чем-то заговорить. Вот для этого есть наставник. Для того чтобы вам не так было страшно, для этого есть наставник. Когда-то, в 10-11 году, когда я начинала, Тогда наставников не было, очень долго я шла, карабкалась, вот, вот просто падала, падала, вставала, греблась. Не было наставников тогда. Сейчас наставника есть, но наставника нужно выбирать какого? Сильного, который прошел сам трудности, которого вы будете доверять, который конгруентен то, что он говорит, а не просто какую-то фигню рассказывает, теорию. И тогда этот наставник вас выведет на тот результат, который вам надо. Или можете сами идти, годами бегать, прыгать, сибурде симуляцию бурной деятельности делать, купить курс за 50 долларов, писать, писать в чат-группе в чат про позитивный успех, про успешный успех, и бояться копнуть внутрь себя. Это я говорю вам. Вы знаете, кто кому я это говорю, вы меня слышите. Благодаря вам я провожу этот эфир. И тем моим ученикам, которые пришли сейчас звездный коуч», коучинг специалисты чтобы создать систему, систему создать систему продажи своих услуг так вот что такое самообман это и есть сибурде вы бегаете носитесь вы от себя вы себя обманываете вы боитесь пойти на даже бесплатную консультацию которая стоит там несколько сотен долларов вы даже боитесь пойти за бесплатную. Понимаешь? Понимаешь, Люба, о чем я? И ты ищешь какие-то подработки. Ты трудолюбивая, старательная. Ты, ты можешь намного больше. Но у тебя в одном месте страх. Понимаешь? Страх. А этот страх нужно найти. Нужно найти эту причину. Как вчера нашла это Алла. Спасибо ей огромное. Отзыв выложила в виде статьи. Почитайте. Люди, которые ищут себя в глубину вот этот страх и пробивает этот страх с помощью наставника, с помощью каких-то травм, психотравми... с помощью психотерапии убираем травмы. Но это нужно по-новому делать. Выйти в эфир, упаковать свои навыки. Например, сегодня навык продаж это как никогда самое-самое-самое важное. Как никогда, особенно сейчас, навык продаж очень важно. Почему как никогда? Во-первых, продавать — это не впаривать. Продавать — это задавать открытые, продвигающие вопросы, исходя из болей, потребностей человека, куда он хочет прийти. И вот в курсе «Возврати себя заново» я даю алгоритм, правильно хотеть, ставить цели. И вот там есть вот это ХСР. Хорошо сформулированный результат. И когда ты знаешь, чего ты хочешь, у тебя у самой написано много, тысячи, не 100-200, а тысячи, рукой записаны желания. Можно на компьютере, можно в календаре, можно в тетрадке. Я помню первый раз, когда написала «60 еле выдавила», я плакала. он ну, что, такая тупая, что ли? Это было много лет назад. Мозг просто загажен чужой информацией, чужими вставками, он не прокачан. Нейронные сети забиты хламом. Потому нам легко впарить то, что происходит в мире, потому мы легко вместо телевизора слушаем видео на Ютубе, в Инстаграме, еще где-то. Но там есть... Сейчас в, это, в этих видео, в этих статьях есть и полезная для нас с вами информация, которая продвигает нас, делает нам развитие, движение. И вот эти свои ХСРы, хорошо сформулирован результат, вы просто обязаны записать себе. И тогда вы прокачаете свои мозги так, что вам, будут, вас, вам будет приходить легко. все, что вы хотите. Плюс действия убираем страх, чтобы вы действовали. Они а бегали сибурде, искали заработки вместо того, чтобы прокачать свой навык продажи своих знаний, навыков, то, что у вас сейчас есть в онлайне. Просто научиться продвигать свою страничку, выходить в эфиры, общаться с людьми. Мы этого не делаем, нам это страшно. И я иду в новые подработки. Вот вам сибурде, вот вам страх. Поэтому ХСР, хорошо сформулированный результат, это цели категории «хочу». Вы обязаны их записывать каждый божий день не ми минимум 10 штук. Тогда, когда вы ставите конкретную цель, эти э, хотелки, вижу, слышу, ощущаю, сбываются в 100 раз быстрее. Почему? Потому что вы благодарны за каждый день, потому что вы благодарны своим мучителям, Потому что учитель может быть хороший что-то давать, Мучитель может быть больно, и этот мучитель дает больше пользы, чем тот, который сладкий. Кстати, избегайте сладких, мягких, позитивных учителей. Они убаюкивают вас. И вы никогда не получите рост. Конечно, мы ищем человека, который нам и под жопу даст, и психотерапию сделает, и транс проведет. Ну, как я. На меня тоже приходят те, к которым я подхожу. Но искать человека для того, чтобы вас вели и поддерживали, нужно сильного, мудрого, мощного, который сам это прошел. А сейчас что делают? Одноразовые консультации. С годами учатся. Годами учатся. Потому что боятся ответственности сделать программу, Потому что бояться ответственности, когда же программу сделали, нету трафика. А что такое сегодня трафик? Это правильные, грамотные ваши посылы в рилсах. И к вам приходят люди на консультацию, на вебинар и так далее, куда угодно. Но это тоже нужно знать, что хотят ваши клиенты. Понимать, а что их волнует, о чем они мечтают. На этом тоже надо учиться. Так вот, как поднять доходы, второй вопрос. На своих знаниях и опыте. Сели и посчитали, а что вы умеете уже делать? Сейчас приходила, вчера приходила ко мне предприниматель из Киева. Она работает у нее магазин. Спасибо большое за ваши сердечки она говорит я устала работать на стоящая работа и в общем я хочу что-то поменять я не знаю что делать Позадавала вопросы и она пришла к выводу что ее знания умение общаться с людьми и продавать их надо усовершенствовать для того чтобы обрести новую профессию продавать еще раз повторю продавать это не впаривать продавать это понимать ценность себя, ценность продукта и ценность результата, который человек получает на выходе, применив вашу одежду, вашу, ваш курс, вашу лекцию и так далее. Но этому надо учиться, держать фокус на это, а не прыгать и бегать позитивным позитивом. Да, техники 333-555-1010 5 5 10-10, это все круто. Но вглубь вы не копнули, моя дорогая любовь. Вы со своими знаниями, умениями, со своим опытом обязаны, опять же, подчеркиваю, как для взрослого человека, говорю, упаковать свои знания, убрать свой страх, не обманывать себя. И любой продукт, будь то сетевой бизнес у вас, будь то ваш магазин, будь то, не знаю, там, уроки рисования, это все умение продавать. Кстати, в шапке профиля, кто сейчас в Инстаграме слушает, там есть ссылка на мастер-класс «Продажи по любви». Можете его купить. Он там стоит, по-моему, 10 долларов мы ставили. Там просто вот пошагово, что зачем говорить. И продавать. Не впаривать. Мы никому ничего не впариваем. Вот сейчас я вам впариваю? Правда же, нет? И когда вы приходите ко мне на диагностическую консультацию, я разбираю ваши боли, ваши проблемы, подсказываю алгоритм действий и предлагаю свою работу. Захотел человек — купил. Не захотел — не купил. Но продавать — это предлагать результат улучшения того момента, с которым человек пришел. Благодаря вашей услуге или вашему продукту. Ну, этому надо учиться. Вот почему дыхательные практики, духовное развитие, шизотерика да куча всякой продает, висит, а люди получают копейки. Потому что продавать надо учиться. Поэтому первое ссылка, кому интересно, купите и послушайте. И, конечно же, на консультацию. И, конечно же, приглашу вас дальше, помогу вам, как грамотно вести свои продающие консультации. Те люди, которые пришли лично хотя бы раз, они уже никогда другими не становятся ко мне, когда пришли. Потому что я копаю вглубь, показываю вашу особенность, вашу, вашу, вашу силу, ваши, те качества, которых вы не видите. Потому что любой из вас тоже так может делать, со стороны может увидеть задавая правильные, открытые вопросы. Поэтому ХСР, третий вопрос, подчеркиваю, это хорошо сформулированный результат. Вы должны видеть будущее свое. Если спрашивать, что вы хотите, ну, чтобы все было хорошо. А сколько вы хотите денег? А чтобы на все хватало. Или там, там 5 тысяч долларов, или там 10 тысяч, или кто-то боится этих больших. Кстати, страх больших денег – это вообще отдельная тема. И в программе «Денежные коды» – welcome. Приходите и изучайте. Страх больших денег убирается двумя способами. Первый – прокачка мышления. Те, кто сейчас слушает меня из программы «Денежные коды», почему я до сих пор не увидела, что вы сделали практику 152 миллиона? Чего ждете? На завтра оставляете? Так вот, это один способ прокачать. 152 миллиона, есть такая практика, вы выписываете, что бы вы могли и хотели бы иметь на этих 152 миллиона. Ищите, что сколько стоит, гуглите, и вы таким образом прокачиваете свой мозг. Например, вы хотите знаю, там, завод какой-то да, по производству каких-то экологичных продуктов, ну, к примеру. Там надо еще продумать, сколько стоит оборудование, сколько стоит обслуживание, сколько стоит нанять людей. Да, вот такая простая практика 152 миллиона. Ну, цифра тоже условная. Или, например, практика 1000 евро каждый день. Нужно э, делать эту практику хотя бы 10 дней. Каждый день у вас приходит 1000 евро или там долларов, Неважно, каждый сам для себя определяет. ну Лучше привязываться к общему знаменателю, цифр на валюты, которая более признана. И каждый день вы добавляется эта сумма, а вы должны написать, сколько вы чего купили себе. Не кому-то, а себе. Что приобрели, что захотели купить. И тогда расширяются ваши, ваши границы, э, нормы. Потому что когда вы привыкли к тысяче долларов в месяц, к примеру, то вас вы никогда не поднимете планку больше, до тех пор, пока вы не напишете себе для чего. Деньги ведь это не сама цель, правильно? Деньги это для чего-то, для радости, для успеха. Здравствуйте, Рита. Угу. И ваша задача научиться работать, чтобы мозг расширял свое сознание, а не жил в каких-то... Я не могу, я не буду, страшно, мне нужен там лекарство, мне нужно то, вы, вы, вам выгодно быть вот таким. Вот сейчас, Вида, для вас говорю. Потому что вы, не, вы ленитесь работать. А усердие и труд, Бог любит усердных людей и помогает, кто усердно трудится. А, поэтому ХСР — это... Хорошо сформулированный результат. Как вы поймете, что вы это уже имеете. И для этого каждый божий день у вас должно быть минимум 10 записанных этих ХСР. этих желаний. Вижу, слышу, ощущаю. И в группе пишите: написала, сделала, благодарна тому, всему. Вот анализ действия, результат, анализ действия, достижения промежуточных результатов тоже описываете. Таким образом вы действуете как Богатые люди успешны, потому что так действуют богатые люди. Они все записывают. А беднота, она ноет, она плачет. Если человек не достигает то, чего он хочет, если он не выполняет свою миссию на Земле, предназначение свое, не делает того, что ему дано, человек болеет. Да? Разными болезнями болеет. Дальше, следующий вопрос. Что значит продавать и почему люди ищут себя? Еще раз подчеркиваю: продавать это не впаривать, это давать, показывать людям результат, полученный от вашей услуги, от вашего продукта. Это умение коммуницировать грамотно с людьми. И сегодня продажник человек, который умеет продавать это просто самая востребованная профессия. Вот почему я даю. В своей программе Звездный коучинг тоже это даю. Вы описываете вашу целевую аудиторию, что, кто эти люди, что у них болит, чего они хотят, мечтают и так далее. И на основании этой заполненной таблицы формируется и продажа, и курс, и программа. И вы продавать будете, исходя из запросов людей, а не будете им рассказывать про дыхательные практики или про успешный успех, или про еще что-то. Поэтому на самом деле люди боятся проявляться, боятся, что им скажут, боятся, что их осудят. Потому что у нас в головах сидит, что продающие люди, которые продают, это барыги. Потому что большинство сидит в соцсетях, да и не только. Они привыкли, что им кто-то должен. И когда человек с чем-то выходит, трудится, пашет, он даже там видит ссылку на бесплатную консультацию, а нам же пишет, что вы нам это впаривает и помогаете бесплатно. А вот это вот то, что я сейчас сделаю, это, это не бесплатно? Это платно или бесплатно? Сколько материалов даю? Есть единицы, которые выполняют, берут бесплатно и делают, и даже отзывы пишут. Но в основном сидят и слушают, потому что бесплатно это бесплатит. Кстати, послушайте, посмотрите фильм «Адвокат дьявола». Про бесплатно. Вот очень такой хороший фильм, я думаю, вам он зайдет. Если одно желание не сбылось его опять писать на следующий день. Нет, желание должно быть записано у вас каждый день 10 штук и не циклится на том, что вы записали. Просто не циклится. Вот вы записали, поблагодарили и забыли. Просто отдаете на откуп своему бессознательному, Вселенной, потому что бессознательно это и есть Вселенная. Если вы привязываетесь вот к этому, что вы записали, то там думают, что у вас это уже есть, и не дают. Поэтому желаний должно быть много, потому что мозг запоминает 7, 8, 10, а дальше и все не помнит. Поэтому нужно записать столько, чтобы мозг не помнил. А так, когда мало записано, то вы их помните, на них цепляетесь и там думаете, что это уже есть. Поэтому это один из, одна из таких вот фишечек, которые спасибо большое, что написали. Поэтому у вас должно быть записано много желаний. Очень много. Так много, что вы сами о них забывали. И когда вы пишете в настоящем времени их, вы должны уже поблагодарить за то, что у вас как будто это есть. Да? Вот такая игра с бессознательным. И тогда чувство благодарности, истинной, искренней благодарности, дает вам, естественно, приход. Поэтому вы выполняете сразу три цели — цели категории хочу правильно ХСР да цели категории делаю если не делаю то иду если я не делаю то значит страх какой-то иду на психотерапию а не бегаю сибурде и ищу подработки ну типа вот как я привела пример да и цели категории благодарности состояние потому что все приходит к нам идет на состояние позитивное энергичное если вы в низких вибрациях, то вы будете притягивать только всякую нечисть. А если вы пишете правильно, грамотно формулируете желание, мы это в курсе проходим, очень подробно, и группе я поддерживаю. Есть два варианта участия без моей поддержки, там 30 долларов, и с моей поддержкой, там не помню сколько, чуть больше. И вы записываете правильно, формулируете, вы пишете дневник действий, Благодарность высказываете за то, сколько, кто вам чем помог, за что вы благодарны, как вы продвинулись в цели. Вы держите фокус, вы живете, вы пользуетесь трансами, я даю трансы, самогипноз, и вы достигаете своей цели. У кого-то получается быстрее, у кого-то получается медленнее, но тот, кто приходит в личную работу, в 20-30, в 100 раз быстрее, получается результат. Ну, а вы, конечно, это вам решать. Чего вы хотите? Так прожигать свою жизнь или достигать большего? Потому что вы на больше достойны. Раз вы уже слушаете меня здесь, значит, вы на больше достойны. Потому что другие сидят, пьют пиво, э, там, скигли сидеть на, на каких-то наркотиках или на каких-то лекарствах и не делают ничего. То есть вы уже молодцы. Похвалите себя. Так, и пятый вопрос и заключительный. За что и кому Платят большие деньги в онлайн-образовании и не только. Большие серьезные деньги платят те, кто ценит свое время, ценит себя, свою жизнь, которая завтра может закончиться в любой момент. Кто согласен, пишите да. Большие деньги платит кто? Кто действительно ценит себя и понимает ценность своей жизни и платят себе, но находят того человека, которым им по вибрациям подходит, по каким-то ценностям, по энергетике. И тогда эти люди быстрее достигают результатов. Если я, например, прошла Крым и Рымы и водные трубы, как говорят, да? И утраты, и потери, и болезни, и, и так далее. И я смогла выбраться. Плюс я имею медико-биологическое образование. Я уже вытащила тысячи людей. Тысячи людей. В разных направлениях. Помогла с отношениями наладить. Кого-то грамотно, красиво, без бордобоя развестись. Кому-то помогла закрыть отношения с французским шлейфом, чтобы меньше боли было. Кому-то помогла понять доходы кому-то помогла открыть бизнес и так далее, и так далее. Значит, я, которая сама прошла, и другим могу помочь, правильно? И плюс ко всему я подхожу вам, вот человек и идет, и говорит, слушай, чем я буду сама копаться, бегать по разным тренингам, тратить нервы, время, жизнь свою сливать пустую, пойду-ка я к тому, кто меня вытащит, поможет мне за ручку привести. И вот таким Такие, таким людям платят большие деньги. Потому сегодня я могу и бесплатно продавать. Вот давать бесплатно. И продавать за маленькие деньги. И в зависимости от того, по ситуации смотрю. И продавать дорого, потому что я ценю себя и знаю, какой результат я даю. Поэтому для меня Сибурде, симуляция бурной деятельности, которую сегодня озвучила в нашем эфире, уже не является знающий, знаковый, потому что когда-то я тоже так носилась кругами. Побелить, покрасить, убрать, постирать, что-то сделать, только не делать то, что мне надо. Это внутренний конфликт. Потому что сибурде, симуляция бурной деятельности, поиск себя, это внутренний конфликт. На самом деле, еще раз повторюсь, что вам важно найти все, что у вас есть сегодня, что у вас уже есть в опыте, что вы можете переупаковать, и использовать в современном мире, а не бегать по подработкам и спать по три часа. Даже если вы пошли в сетевой бизнес, вы там тоже будете зарабатывать достойные деньги, когда будете выходить в онлайн и уметь продавать. Это к вам, Люба. Ну и ко всем остальным тоже. Итак, подвожу итог и закругляемся. Итак, сегодня была тема «Поиск себя или страх копнуть в глубину?» Сибурде, иллюзия, самообман, что это такое? Уже объяснила, что это поиск как бы других источников дохода, если про деньги говорим. На самом деле это страх сделать то, что давным-давно надо было. Этот страх разбирается на консультации, на психотерапии. Есть ссылочка, проходите, будем разбираться. Кстати, до 20... 4 числа никого не возьмет, потому что все уже занято. После 24 смогу провести. Но зайти надо сейчас, чтобы мы увидели, спланировали. Второй вопрос. Как понять доходы на своих знаниях и опыте? Я уже сказала, нужно просто осознать, что вы умеете уже, какой у вас есть опыт, упаковать его и продавать людям результаты, а не обманывать какими-то одноразовыми консультациями или убегать там контакта с людьми. Дальше. Третий вопрос, который мы разбирали. Что такое ХСР и почему важно это знать и делать? Хорошо сформулированный результат. Это то, что у каждого из нас должно быть много хотелок, но в виде уже как будто это свершилось в настоящем времени. И этого должно быть много, писать каждый божий день. Но если вы будете только писать и лежать на печке, как Иванушка-дурачок, и вешать эти, как это называется там, сейчас очень много коллажей, то это тоже самообман. Коллаж — это цель категории «хочу». Если вы будете только просить, но не делать, то есть мы написали и мечтаем, что придет это потребляцкое отношение к Богу, к Вселенной, к другим людям. Надо быть отдающим человеком. То есть вы что-то должны делать. Сначала нужно отдать, чтобы потом получить. Поэтому следующая цель категории «делать» – это четкая цель, поставленная ради чего? Если это про деньги, левая полушарие сколько, правое, исходя из ХСР. Да? Там одежда, поездки, путешествия. ну То есть то, что нам живым людям это хотелось бы в радость иметь. Следующий вопрос, который мы сегодня разбирали. Что значит продавать и почему люди ищут себя? Продавать это не впаривать, а продавать людям результат от полученной выгоды, продукта, услуги. Не продаем процесс, продаем выгоду, продаем будущее. А для этого нужно уметь самому делать эти ХСР. В группе, в чате это есть. Заходите, учитесь. Прокачивайте себя. Без умения завести человека в его будущее вы не сможете ничего продать. Без умения, не умения, без умения самой или самому иметь то, чего вы хотите, грамотно сформулировать запрос в своем мозге, это тоже сибурде. То есть сами учитесь, имеете эти желания. Тогда вам просто задавать вопросы людям, которые приходят вам что-то купить. Это целая отдельная, не знаю, навыки, наука. Мастер-класс ⁇ «Как продавать ⁇ не продавая, по любви. Есть в шапке профиля ⁇ Захотите, возьмите ⁇ Кто не найдет, пишите ⁇ Хочу мастер-класс по любви ⁇ Продажи по любви ⁇ И пятый вопрос. За что и кому платят большие деньги в онлайн-образовании и не только? Уже сказала. Люди платят те, кто готов. Время жизни, которое короткое, сэкономить и заплатить деньгами, чем временем, здоровьем. То есть это люди адекватные, понимающие, что самому долго. Они уже устали от этого долбания по, по разным наукам, по разным тренингам, потому что знать не значит делать. Это люди, которые уважают себя и покупают у тех и платят дорого которые подходят им по энергетике, по знаниям, по умениям, чтобы этот человек был выше, сильнее и смог вас быстрее подвести к вашим к реализациям ваших целей. Вот кому платят большие деньги. Кто уважает себя, кто уважает и ценит себя, и кто уважает и ценит мастера. Кто Ценит результат своей жизни. Например, вы жили в однушке, а хотите жить в трёшке. Ну, в трехкомнатной квартире. Со, со, со всеми этими удобствами. Как этого достичь? Сами будете копаться годами, а с помощью человека, который поможет вам и психологически вырасти, и технологически показать, как вы достигнете этого не за 10 лет, а, а за год, например. Или за два Поймайте. Или, например, вы имеете продукт, услугу, но вы не знаете, как продавать, вы боитесь. Значит, вы идете к человеку, который вас выведет и психологически, и технологически. Что я делаю в звездном коучинге. Вот, собственно, и все. Ссылочка на консультацию. Покажу, расскажу, что вам лучше и как лучше. Дам алгоритм действий и покажу вам ваши уникальные стороны. Потому что со стороны себя нам трудно оценить. Это должен быть только человек со стороны. Также покажу вам, кто хочет заработать быстро, честно, освоить профессию создания автоматических воронок в чат-боте. Покажу вам, дам вам специалиста, своего менеджера, чудесного специалиста, их человека, который поможет вам создать Научить, научить вас создавать воронки за 10 дней максимум. Вы сможете быстро вернуть вложения и быть свободным. Онлайн-работа сегодня — это свобода. Или сидите там, где вы сидите, и ждите, что само рассосется. То есть вариантов масса. Делюсь опытом огромным. Приходите, будем разбираться. Всех вам благ. Насколько вам была полезна сегодняшняя наша встреча, поставьте, пожалуйста, от единички до десяти. Да, и помните, вот те, кто пишет, и те, кто не пишет. Если вы просто сидите и не пишете ничего, не отвечаете, вы просто биомасса. Если вы включаетесь, вы берете и вы отдаете. Потому что если вы берете и вам полезно, значит вам нужно что-то отдать. Ответить как-то, написать. Я говорю, как, как психолог, психофизиолог со стажем. Если вам неинтересно, тогда чего вы тут сидите, правильно? Ну, логично, да? Значит, если вы сидите, значит вам нужно реагировать, потому что вы берете. Вам нужно научиться еще и отдавать. Потому что если вы берете и не отдаете, то вас в другом месте заберется. А мне не жалко, я отдаю, потому что у меня этого много. Это вам важно, это знать. Всех благ, пока-пока. До встречи, на консультации и в программе. Да, я ругаю. Очень хорошо. Очень чистякаю аж бегом. Когда надо, я ругаю. Когда надо, я провожу терапию. Гипноз. Когда надо, голод сладкий. Когда надо, голос такой, что мама, мама не горюй. Ну, я коуч, наставник, а тренер личностного развития. Поэтому все идентичности здесь прописаны. Всех благ. Пока-пока.